Всем привет! Меня зовут Иван, и в этом видео я расскажу про работу в Англии. Я расскажу, где работаю, сколько сменил работ, как я устраивался на работу на стройку, где искал работу и сколько я зарабатывал. Рассказываю исключительно свой опыт. Скажу сразу, что видео скорее будет полезным для тех, кто знает английский, кто не знает английский или знает его плохо, как и я. Если бы я знал язык, у меня бы были другие перспективы и другой опыт работы в Англии. Я могу ошибаться в чем-то или опыт работы и жизни в Лондоне или в другом населенном пункте может сильно отличаться от жизни в небольшом городке в восточном Йоркшире, где живу я. Кстати, подробнее о том, как я попал в Англию, если кому-то это интересно, можете прочитать посты в моем инстаграме. Ссылка будет в описании. Итак, что же с работой в Англии? Для украинцев по спонсорским и семейным программам Англия сняла все ограничения. Начать работать можно сразу по прилету в страну. При въезде на границе вам ставят штамп в паспорт с визой на 6 месяцев. И все. Можно чуть ли не в первый день идти и работать. Главное, не забудьте проконтролировать этот момент. А то бывают случаи, когда пограничная служба не поставила штамп. И в таком случае вам сложнее будет с оформлением документов по прибытии. Я вышел на работу примерно на пятый день пребывания в Англии. Конечно же, для официального проживания и работы в стране, трудоустройства и получения зарплаты вам нужно будет оформить ряд документов. Но зарплату платить вам э, в первые несколько там, дней или недель не будут. Поэтому можно начать работать, не имея документов на руках, податься на их получение. И если они будут в процессе оформления, в ваших анкетных данных можно будет просто указать to follow в соответствующих полях. Так что можно начать работать и параллельно ждать документов. Не обязательно сидеть и ждать. А по мере готовности предоставить просто работодателю. Именно так и я и устроился на свою первую работу. И первая моя работа была на ферме по выращиванию помидоров. Да, вот так вот. После своего дела офиса и компьютера я пошел работать на ферму за небольшие деньги. Деваться некуда, я практически не знаю английский и реально оценивал свои шансы. Поэтому решил идти сразу и работать. Так что если кто-то хотел написать в комментариях, что это был мой шанс уехать в Европу за лучшей жизнью, и что я приехал сидеть на социале от государства, проходи мимо это не про меня. До войны я имел гораздо больше, чем сейчас в Англии. Работу я нашел через Facebook. Вечером узнал о том, что на ферму нужны люди, а утром уже был на работе. Мне нашли место в машине с ребятами, которые там работают, и утром они меня довезли до работы так как ферма находилась получать съезды езды на машине от города. Как добираться на работу – это один из важных моментов при, трудо... при трудоустройстве, так как в нашем городе рано утром куда-то добраться на общественном транспорте очень сложно. Начальник на ферме оказался поляком, он мне объяснил правила и познакомил с парнями из Украины, которые уже подробнее показали и рассказали все по работе. Да и я пошел собирать помидоры. Очень чистая современная ферма, приятное руководство, помидоры высажены в теплицах на таком уровне, что собирать их можно просто ну, ровно стой. Сто. При сборе мы постоянно находились в теплом и сухом туннеле, все оборудование как бы по последнему слову техники. Идешь между рядами, срываешь помидорчики и ложишь на тележку, которая там, едет по рельсам. Короче, работа несложная, в шею никто не гонит. Но, как мне сказали бывалые ребята, на ферме не все такие фермы хорошие. Мне повезло с первого раза попасть в такое хорошее место. Работа не то чтобы сложная, но и нелегкая. С непривычки очень болели мышцы рук и спины. Я приходил домой и тупо падал в кровать солдатиком. Рабочий день с 6 до 16 с двумя перерывами на обед по 30 минут. Перерыв не оплачивается, итого получается 9 рабочих часов. Оплата была минимальная 9.50 фунтов в час. То есть 85,5 фунтов до вычета налогов. В месяц это где-то 1800 грязными. Ну или 1500 фунтов чистыми на руки. При графике 5-2. Иногда 6-1, где суббота сокращенный день. Ну и плюс халявные помидоры, как бы домой на салат. Ну в смысле рабочий можно было брать бесплатно. По зарплате были некоторые перспективы роста. Можно было перейти на другой вид работы. Где уже ставка 12,50 фунтов в час. Работали на ферме в основном румыны, поляки, пару украинцев, которые там работали еще до начала войны. И даже были англичане. Тут их обычно называют англики. Все разных возрастов. От студентов и даже школьников до весьма взрослых людей. Можно было пользоваться телефоном. Поэтому я в наушниках слушал английские слова и собирал себе помидоры. В принципе, работать можно, ни о чем не думаешь, собираешь себе помидоры и слушаешь в наушниках там, музыку или английский учишь. Так как польский немного похож с украинским, и часто поляки и болгары понимают русский язык, особенно старшее поколение. Проблем с коммуникацией особо как бы у меня не было. Я пытался разговаривать на таком русско-украинско-английском языке и мне для работы этого хватало. Да и Google переводчик как бы помогал, если нужно было. Так я проработал 3,5 дня. На четвертый день мы перешли в теплицу с какими-то это другим сортом помидоров и у меня началась сильная аллергия. Ну, в итоге я пошел домой. Это было как раз перед выходными. До работы на ферме я ходил на собеседование на роль водителя в клининговую компанию. Но там не дали ответа сразу. Я, не дожидавшись, как бы пошел на помидоры. Так случилось, что в выходной мне позвонили с этой компании и предложили выходить на работу. Так закончилась моя работа на помидорах. Шефу я сказал, что из-за аллергии не смогу работать. Он нормально вполне отреагировал. Никаких проблем не было. Зарплату мне перечислили через месяц, как и всем по графику. Работа была официально. А если официально, то кидалова нет. Ну и я пошел работать водителем в клининговую компанию. Но тут маленькое предисловие. Вообще изначально моя цель была пойти работать на стройку. Во-первых. Там можно зарабатывать неплохие деньги, плюс к тому можно научиться какому-то ремеслу и расти в нем с ростом дохода, а не просто собирать помидоры или передвигать ящики с места на место на заводе. Также можно завести знакомство среди разных специалистов, и я видел там для себя перспективы. Можно создать свою бригаду и работать уже на себя, в чем у меня был опыт еще со студенческих лет в Украине. Но нужно еще найти и такое место и соответственно туда устроиться. Поэтому, когда я увидел вакансию водителя в клининговую компанию, которая обслуживает строительные компании и площадки, занимающиеся оборкой новых домов на разных этапах строительных работ, и перед сдачей жилья жильцам Короче, меня такая работа заинтересовала В качестве старта и разведки В нашем регионе, в Англии, многоэтажек практически нет Даже в городе и в основном Это типичное строительство Небольших двухэтажных домиков Одинаковых В этой работе я увидел возможность Покататься по строительным объектам Увидеть, что тут да как Найти русскоязычных ребят, латышей или поляков Чтобы потом познакомиться И пойти к ним работать Такая была стратегия Работу водителем я также нашел через Facebook. В компании работают в основном латыши и они отлично говорят по-русски. Для них русский язык родной. Поэтому я легко прошел в собеседование, ну и меня вот взяли. Мне сразу дали рабочее авто грузов пассажирский Мерседесик. Он стоял у меня под окном. Суть работы была в том, что утром я собирал по городу рабочих на машине, и потом мы ехали на объект, где производили уборку домиков от стройматериалов перед новым этапом отделки или готовили домик с после завершения всех работ. А вечером я развозил всех обратно и сам ехал домой. Кстати, сотрудники в основном это женщины, латышки, 30 до 61 года. Все они говорили по-русски, и практически никто из них не знал английский язык. Хотя некоторые живут здесь уже по 7, по 10 лет. Да вот так вот, представляете? Это вам ответ на вопрос, а нужно ли знать английский язык, чтобы жить в... и работать в Англии. С нами всегда был куратор, который знал язык. Для общения на объектах с заказчиком этого вполне хватало. Рабочий день начинался в 6 утра и заканчивали по-разному. Могли в 13, могли в 15, а иногда и в 19. Уборщицы получали 9.50 в час, а мне как водителю платили по 10.50, опять же до вычета налогов. Получалось примерно до 1500 фунтов, в месяц чистым. В процессе работы я нашел латыша, который работает на стройке, и мне предложили неплохой вариант с оплатой около 16 фунтов в час. Но чтобы в Англии устроиться на стройку, нужно кроме стандартного пакета документов кое-что еще. Первое. Купить машину, чтобы ездить на объект, так как новостроили весь за городом и туда на общественном транспорте не добраться. Второе. Оформиться как self-employer, самозанятый предприниматель. В Англии часто в строительной сфере так оформляют строители. То есть, ты оформляешься как предприниматель и работаешь по договору субподряда с компанией. И третье, нужно было получить зеленую cs, -CS карту Для Англии, чтобы работать на строительных площадках, обязательно нужно оформлять в эту CS-карту. Они бывают разных цветов и уровней доступа в зависимости от выполняемых работ. Без такой карты тут часто могут вообще не пустить тебя на строительный объект, даже не в качестве рабочего. То есть такие тут правила. Со слов человека, который предложил работу, все было просто. Да и другие местные говорили: да, там оформить self-employed полчаса на сайте и получить сеть карт вообще не проблем, не сложно. Ну, исходя из этого, я уволился из клининговой компании и начал заниматься оформлением документов и покупкой машины. Но для меня оказалось все не так просто, как было на словах. Далеко не просто. Машины я уже просматривал и до увольнения. Тут они продаются либо на маркетплейсы, Facebook, с рук в рук, либо в салонах перекупал. На Facebook покупать гораздо дешевле. Там я нашел интересный вариант Nissan Note за 2000 фунтов. Денег тому моменту я почти заработал за полтора месяца работы. Плюс жена также работала, поэтому на машину денег хватало. Помог с покупкой тот же знакомый латыш, который тут живет 15 лет. Он отвез за 70 миль к месту продажи, помог сторговаться по цене до 1600 фунтов. Мы на месте за полчаса оформили страховку, заплатили налог на машину, техосмотр там еще был актуален. Переоформление машины заняло 10 минут. Бывший владелец подал информацию о смене владельца через сайт GovUK. Номера тут при продаже не меняются. Назад мы уже поехали на своей машине. С машиной вопрос решился, и этот пункт оказался самым легким и быстрым. Далее я начал оформлять self-employed. И тут целая отдельная история. Как оказалось, легко и просто его оформлять на сайте, если у тебя есть британский паспорт. И хотя бы паспорт есть. А если этого нет, то формы на сайте не работают. И что делать украинцам, толком никто не знает. Эта история, тема для отдельного видео. По итогу я потратил кучу нервов, времени и прождал больше месяца его оформления с сессией с картой тоже все оказалось не так просто еще пару лет назад она действительно оформлялась легко но недавно процесс усложнился дополнительным курсом и обучением и доп экзаменом если первую часть можно выучить и сдать с русскими субтитрами за 25 фунтов то вторая часть это уже 9-часовое обучение плюс тесты только на английском языке плюс это уже и не дешево весьма первую часть я сдал а на второй этап в конечном итоге я так и не пошел потому что не было никакого ответа по оформлению self -employed. Было непонятно, получили я его вообще. Пока ждал и занимался всем этим, на одном сайте, где делают все с карты, меня кинули на 60 фунтов. Вот так. Лоханулся по незнанию вместе с местным бухгалтером, который мне пытался в этом помочь. Потом, когда сам разобрался, понял, что второй экзамен стоит от 150 фунтов, я решил подождать, чтобы не потерять еще больше денег. Подождал я пару недель, статус все не приходил, деньги заканчивались, ну и я решил пойти работать хоть куда-то, сидеть дома и ждать у моря погоды неизвестно сколько, я не мог. Пока смотрел, какие есть предложения по работе, разбирался, моя стратегия и планы поменялись. И я решил идти на производство, где график работы 4-4 по 12 часов. И зарплата плюс-минус получается нормальная, и есть время для других дел. Так как рабочие дни в месяце плюс-минус 15. То есть 4 дня я работаю, а 4 дня учусь. Пошел на онлайн-курс по своей профессии для повышения квалификации, которую я купил еще год назад, но все, как-то не мог начать. Работу на заводе я нашел через рекрутинговое агентство. Агентство. В Англии можно работать напрямую в компании, а можно через агентство. Тут очень распространен вариант работы через агентство. Об этом я сделаю отдельный ролик. Большая тема, ищите его на моем канале. Я устроился на мясную фабрику, Кранслик в трех минутах езды на машине от дома. Можно и на велике ездить, или пешком пройтись. В агентстве работала украинка. Она меня зарегистрировала и провела индакшен, Инструктаж. Это одно из самых сложных вещей, если ты не знаешь язык. Прежде чем выйти на работу, его нужно пройти пройти обязательно, подписать договор и предоставить документы. В нашем городе я нашел как минимум три агентства, где работают русскоговорящие люди. В одном украинка, в вдруг латышка. Так что главное найти такое агентство и проблем с прохождением эндакшена не будет. Работа в холодном цеху, где-то 3 градуса тепла, с 6 утра до 6 вечера, с двумя перерывами по 30 минут. На практике, конечно, мы чаще заканчиваем раньше. Оплата 10-50 в час. Суть работы в том, что ты стоишь на линии, по которой едет продукция. Это куски мяса, которые упаковываются в лотки по 300-800 грамм. И целый день либо загружаешь большой труп мяса в станок, который его нарезает, либо замораживает. Или стоишь в конце линии, собираешь и упаковываешь э, ящик из готовой продукции. Телефон с брать нельзя, поэтому фото, видео нет. Слушать ничего тоже нельзя. Мужики работают на упаковке и подаче, где нужно подавать ящики и быстро шевелиться. Женщины в основном стоят на месте и укладывают маленькие кусочки мяса в лоток. Сама работа не тяжелое, но нужно все время стоять на одном месте. Для женщин Короче, есть разные участки на линии по подготовке продукта и отправке его на склад. Поначалу очень тяжело. Ты целый день лежишь на линии, руки просто отваливаются. Потом, конечно, потихоньку мышцы привыкают и становятся немного легче. Но все равно это, это ты по 10-11 часов тупо делаешь одно и то же действие. Сложно и морально и физически По крайней мере для меня Цеху чисто, не пахнет, везде порядок Все ходят в халатах и шапочках Перчатках и касках Единственное, не очень комфортно от температуры Но если ты двигаешься, то не замерзнешь Чтобы работать на заводе после Собеседования и индукшен, Язык знать не нужно Тебе показали, что делать, стоишь и колбасишь Работают очень разные люди От молодых до бабушек и дедушек Что меня очень удивляет, они работают наравне со всеми По национальностям в основном поля и румыны и латыши. В моей смене есть один испанец и один украинец, это я. А также иногда встречаются нигерийцы. Англичане, если и работают, то в основном на руководящих должностях. По графику работы можно работать сверх нормы. Овертайм, так называем. Если у тебя получается более 40 часов в неделю, то овертайм считается по увеличенной ставке. Плюс 20-50%. Я точно не знаю ставку, так как я пока не ходил на такие овертаймы. Некоторые работают 4 дня со своей смены и еще 1-2 дня с другой и довольны. Так получается уже на порядок лучше по деньгам. Но это не жизнь сарабцев, как по мне. В чем минус работать через агентство? В том что когда нет заказов на фабрике и мало работы то сотрудников агентства первыми отправляют домой могут отправить уже в час или вместо четырех дней вызвать всего на 3 в итоге получается мало часов и соответственно мало денег но на разных фабриках по-разному мои знакомые, которые работают на другой фабрике всегда получается отработать по 12 часов плюс на некоторых фабриках могут оплачивать обеденные перерывы у меня вычитают время перерыва и получается если я работаю с 6 утра до 6 вечера у меня с 4 11 часов в среднем у меня выходило 370 фунтов в неделю чистыми за четыре дня работы это примерно 1500 фунтов в месяц на сегодня примерно 1700 долларов хотя еще недавно было 1800 доллар растет но это пока с меня не вычитают не все налоги после того как я суммарно заработаю 12 550 фунтов 12 тысяч Налогов будет вычитаться больше. Тут такие правила. Детально про налоги рассказывать не буду. Там все сложно. Проще почитать в интернете или даже почитать через онлайн-калькулятор, который множество, если интересно. Работа на заводе, конечно, не для всех. Те, кто никогда не работал физически, будут так, мягко говоря, удивлены. Хотя есть наши женщины, которые работают на линиях и ходят на овертайм, и они довольны. И уж точно однозначно это лучше, чем сидеть без работы и под бомбежками где-то в Украине На данный момент я выбрал для себя такой вариант, так как мне очень подходит 4 свободных дня На которых я могу учиться и заниматься другими своими делами Плюс работа возле дома и не нужно тратить много времени на дорогу, что тоже важно и я понимаю, что это все временно, поэтому нужно потерпеть. Плюс э, неплохая физуха. Четыре дня я работаю мышцами, а четыре дня головой. Какое-то время на заводе были перебои с работы, Из-за смены сезонных товаров и из-за праздников я решил найти себе подработку на парт-тайм. Также через Facebook нашел работу по доставке пиццы в Доминос. С уголодным, конечно, приезжать нельзя, потому что очень пахнет вкусной пиццей. Ее хочется сожрать. Тем более машина у меня уже есть пиццерии с сентября начинается сезон и им требовались доставщики на вечернее время с 5-6 до 9 вечера. Минимальная плата 9.50 час плюс компенсация бензина. Чаевых практически нет, так как в 90% случаев пицца заранее оплачена на сайте. Процесс устройства занял какое-то время. Они первый раз оформляли украинца, и менеджер не знал, какие документы им нужны, пришлось несколько раз ездить, то одно подпиши, то другое, то документы привези. Потом нужно было пройти что-то типа индакшн для завода, ну, обучение из нескольких этапов, инструкции, экзамены в конце каждого этапа. У них это все онлайн, на почту прислали доступ в личный кабинет, где все это нужно было делать. За меня все это прошла жена, спасибо так как она знает английский язык. И по итогу там в кабинете сгенерировался сертификат, что я готов к труду и обороне. Хотя я вообще не к теме, что там было за обучение. Потратила она на это все где-то 3 часа. На собеседовании прямо в пиццерии разобраться, что к чему, также помогала жена. Так что я даже без понятия, что там это обучение, ну короче, работаю, да и все. Самое сложное это оформиться и пройти обучение. Желательно, чтобы был кто-то, кто может помочь с переводом хотя бы удаленно для прохождения обучения. Работа сама по себе элементарная. Приехал на работу, одел форму, взял сумку с пиццей, вбил адрес в Google картах и поехал. Нашел дом, позвонил в дверь, hello, your pizza, сказал goodbye и на этом все. Когда со мной пытаются разговаривать, я улыбаюсь и говорю, окей, окей, хотя понятия не имею, что они там говорят. Тем более, если это местные англичане. Порой бывают заминки с адреса, адресом, когда Google карты приводит не туда. Это самое сложное в этой работе. А так катаешься себе по району, слушаешь музыку или английский, это, конечно, гораздо лучше, чем работа на заводе. Но это скорее подработка. Дни, когда ты можешь работать, выбираешь сам. Очень удобно. Просто заранее говоришь менеджеру да, ты когда ты можешь работать. Иногда, если есть свободное время, можно выйти поработать и в другие дни, если есть заказы и желания. Вот такой мой личный опыт работы. Кто-то скажет, что я бегаю по разным работам туда-сюда, но я не собираюсь оставаться жить в Англии всю жизнь и работать на заводе. Я пробую, ищу, смотрю, что где как устроено, знакомлюсь с людьми, в процессе узнаю, как тут живут другие, как работают, сколько зарабатывают, как они отдыхают, какие нюансы какие вообще тут есть возможности. Если учить язык и повышать квалификацию, то перспективы есть. Хотя тут присутствует дискриминация, на руководящую должность поставят Англика, хоть если он даже хуже других сотрудников. У гастеров меньше шансов, и это я четко прослежу не только на заводе. На заводе, где я работаю, многие работают по 7-10 лет на одном месте, на линии. Плохо знают английский язык, и их это устраивает. И возвращаться в родную Польшу и Румынию они не планируют. В целом, возможностей тут много. Нашему брату работу можно найти всегда. Было бы желание и готовность работать на производствах и фабриках. Можно даже работать в черную, неофициально, на разных шабашках. Хотя работа в черную тут скорее в порядке исключения. Но для этого нужно знать хотя бы минимально, чтобы общаться с заказчиком. Я пробовал. Нашел в интернете шабашку. Нужно было поклеить обои в квартире. Пришел на объект, но понял, что никак не могу обсудить детали работы. Google переводчик не справился с терминологией, и я решил не рисковать, отказался от этой затеи. Для тех, кто не готов работать на фабриках, нужно учить язык, проходить языковые курсы, получать рекомендации, что вполне реально. Можно устроиться в офис или в продаже, но все зависит от вашего знания языка и ваших амбиций. Некоторые наши девчонки, которые тут уже давно живут, работают в офисах. Но начинали в основном все с фабрик и заводов Потом получили опыт, учили язык, повышали квалификации И устраивались на более лучшие работы В следующих видео я разберу детально такие темы, как где искать работу Как лучше искать работу, самому или через агентство Какие отличия, можно ли найти работу, если не знаешь английский язык Хотя уже немного об этом рассказал. Какие нужны документы для работы? Сколько платят? И как вообще устроен рынок труда в Англии? Ну и разные другие вопросы. Так что подписывайтесь на канал, чтобы увидеть новое видео. И будет очень полезно, если вы в своих комментариях поделитесь своим опытом работы в Англии, если у вас есть таков. Goodbye. И зима настала.